Так, ну, еще раз, добрый день, доброе утро, а, доброй ночи, в каких регионах. А, так как я из Казахстана, из города Алматы, меня зовут Эк Муспекова Айгуль. А, в русской аудитории я вот первый раз, обычно я веду на казахском языке а, вебинары. Если у вас есть друзья, которые не понимают а, или а, с других страны там на классском языке можете отправлять да, на вебинары, и мы там можем тоже, могут прослушать, где какие темы у нас есть по проектам и разные по темам. Вот. Сейчас, минуточку. Так. Давайте поговорим. Так как у нас сегодня зарядка, мне была такая предоставлена честь, провести, так скажем, общую, общую психологическую или такую нормальную тему зарядки. Я немного представлюсь. Меня зовут Фунт пекова Айгуль, еще раз. Я являюсь лайф-коучем, практик. Я провожу игры по финансовой грамотности, особенно у меня в основном, игровом формате проходит э, кэш денежный поток, э, ключ к деньгам и так далее. В общем, я, получается, как, э, по саморазвитию тренер, по трансформации, трансформатор, так скажем, да, э, помогая людям быть в состоянии счастья или разобраться в, в своих блоках, что какие блоки у них удерживает. И в том числе, и в том числе, так как у нас все равно, мы живем на земле, у нас есть финансовые потребности, финансовые желания, и, так бы, мечты, привязанные к деньгам, которым можно будет реализовать и так далее. Да? Вот. И, как бы сказать, играя, я немножко предысторию скажу, почему эта тема мне очень важна. И, возможно, как бы я провожу в своем городе, да? И где-то 90% людей, те, которые играют, даже в каком, в каком даже формате они, ну, то есть подал должности или профессии не работали, заметила одну такую вещь: 90%, даже 95% у нас нету вообще финансовой грамотности, вообще понимания, что такое деньги вообще. И это очень больная тема, потому что. Как бы сказать, мы идем бизнес, не понимая, да, там, э, не прокачивая, не не познавая самого себя. То есть, э, есть ли к деньгам у меня какое отношение? Э, какие у меня вообще, э, какие были в детстве у меня были отношения с деньгами, или с папой, с мамой, какие были разговоры про деньги? Это все, все закладывается в наше подсознание. Вот, вот этими моментами, вот этими внутренними блоками я и работаю. Через игру, то есть получается денежный поток, я вот именно вот эти блоки мы выявляем, начинаем работать внутренним состоянием я. И потом дальше уже идет как бы прорыв, да, понимание чего человек, начинает люди двигаться, теми страхами, которые у них были, они разрушают, да, и выявляют, то есть получается выводят на еще больший уровень своего развития, саморазвития, именно свое внутреннего развития. Ну, я просто рекомендую, если у вас в вашем городе есть такие игропрактики, просто пройдите и посмотрите свое внутреннее состояние, внутреннее отношение с деньгами. Это очень, очень, очень хорошо такой, как бы сказать, помогающий инструмент вывести на новый уровень самого я. Я это рекомендую, если в ваших городах есть. Ну, вот так повезло, что вот в Казахстане, в Алмате я провожу, у меня есть своя аудитория, и все в основном обращаются, находят, и мы проводим. Потом дальше у них идут, как бы сказать, очень большие, очень положительные перемены. Разрешается что-то. У каждого человека свой блок, свои страхи. В основном то, что я вижу всегда, это, это так скажем, когда мы начинаем какой-то бизнес, да, когда мы начинаем какое-то как бы, дело да, или направление, хотим что-то разобраться, нужно понять, что, из чего я состою и какое мое отношение к деньгам. Вот просто самому себе задавать вопросы, вопросы. Я не хочу здесь как бы учить, я просто даю рекомендации, обратите на это внимание. Эти маленькие-маленькие детали, но ну, они дают большого, как бы сказать, результата. Потому что, как обычно я говорю, как бизнес-тренер, как трансформатор, как коуч-тренер, наставник, что посеете, то и пожинайте. То есть получается, что мы говорим, что мы мыслим, да, даже относительно самому себе или кому-то что-то, мы это все получаем результатами потом. То есть мы посеяли, сказали ли, мысленно, и потом дальше идем, а это взращивается идет большим-большим, как бы сказать, результатом на то, что мы сеем. И нужно очень-очень бдительно быть своими мыслями. То есть я и говорю, прежде чем подумать, подумайте, о чем вы подумали. Вот такая, как бы сказать, моя поставничество, да. Это очень глубокая, тонкая, так скажем, тонкий мир, который потом в дальнейшем она превращается в материальный мир. Как обычно у нас вот, вы, может быть, и прокачивались и, говорили, и проходили, да, что когда говорят мысль материально, это все об этом. То есть получается мысль материально это того, что что я подумал, что я сею. Нужно обращать внимание на это очень-очень, как бы сказать, само прислушиваться, а что, о чем вы говорите, вашем окружении, о чем они говорят, это очень-очень важно. Если взять на тему денег, то есть у нас в, у человека, который, как бы сказать, ему важны четыре сферы, очень важны. и вот эти четыре сферы, они должны быть гармоничны. Первая сфера это сфера денег. Не секрет, в нашей школе, в детсаде, да, в институте у нас всегда, как бы сказать, учат, как заработать деньги. То есть нас учат, как нужно заработать, заработать и как жить, на, как бы сказать, дали профессию, чтобы там дальше двигаться, да, чтобы писали, чтобы читали, чтобы что-то как бы проявляли себя, да, каких-то э, навыках, да, но мы нам, э, как бы, научили заработать, заработали деньги, а что дальше с ними делать, нас дальше не учили. Согласитесь, это так. Вот, то есть, получается, первая сфера это деньги. Вторая сфера у человека, который, как бы сказать, э, очень необходима, это отношения. Отношения с детьми, отношения с самим собой, отношения с близкими, родными, отношениями, с коллегами, отношения вообще с миром. Как я говорю, мир – это я, я – это мир. То есть вот это очень важное взаимоотношение. Вот это вторая сфера. Третья сфера – это здоровье. То есть получается, если если я буду углубляться полностью, сто процентов на деньги, то тогда у меня отношения, здоровье как бы будет подшатываться, да? Если будет у меня только отношения – то есть я буду только-только уделять время на своих близких или только на себя, буду только, да. То есть, то есть моя финансовая сторона или как бы будет хромать, потому что нужно же уделять только сам, то есть отношения, например, если мама и ребенок, да, то есть получается только воспитанием детей занимаются, да, на себя не обращают внимания, то есть у них будет хромать денежная сторона. И потом еще дальше здоровье подтянется. И то есть получается вот три самые главные, самые главные, сейчас минуточку. Самые главные м, сферы а, это э, деньги, отношения, здоровье. И четвертая, очень важное, когда все вот эти три а, сферы решены или в гармонии, потом у человека начинается четвертая сфера выходит, это предназначение. То есть зачем я пришел? что я в этом мире, какую я пользу принесу. И это начинается у человека, значит, получается, как бы сказать, затрагивать. Если прийти к, к теме деньгам, почему это очень тоже важно? Потому что в денежном, в финансовой грамотности да, очень важно, из 100% составляющей, да, 80% это психология. То есть мое отношение к деньгам. Какое? Я люблю ли деньги? Деньги любят ли меня? Боюсь ли я больших денег? Боюсь ли я, что закончатся деньги? да Если я хочу начать, получится, не получится, страхи уходят. То есть внутренними блоками нужно будет работать. Вот это самое главное. То есть получается 80% это психология, внутренняя психология готовности к переменам, готовности, каким-то переговорам, готовности как бы сказать некоторые все, все туда входит 20 процентов это инструменты инструменты это ведется то есть а, бывают а, такие моменты инструменты это будут депозиты это страховые компании это или же ваш бизнес который приносит как бы сказать деньги да то есть на этом уровне это все инструменты а, в нашем а, вот проекте века да есть очень хорошие инструменты для пассивного дохода. Вот э, об этом, как бы, э, то, что мы планируем, да, это очень важно, если я в состоянии души, то есть получается, чтобы моя вот эта, как бы сказать, душа нормально, норм, э, состояние счастья это было, вот четыре э, сферы нужно как бы вместе навести. Э, 25, то есть получается не головой не уходить в бизнес, да, Потому что там уже здоровье и отношения уже начинают страдать если вы уходите опять в здоровье полностью то есть получается нужно со стороны деньги тоже подтягивать вот эти все четыре сферы нужно гармонично быть это очень важно когда человек вот этими четыре сферами вот здесь в этом душе вот здесь она не с головы то есть я говорю я головой головой здесь голова здесь работает 20 процентов инструментов а на самом деле 80% наших вот этих успехов, наших побед или наших возможностей увидеть, это 80% психологии внутри. То есть получается, вот если сказать 20% это IQ, это вот разум, да, вот это, 80% это IQ, это эмоциональный интеллект вашего к миру или к себе, вот этого очень, очень важно. А вот эти все моменты, на это обратите внимание. Сейчас в интернете и книги, да, и тренерство есть, и, и очень много, как бы 80% этой психологии можно разобраться. Очень сейчас много и тренерства, и спикеров много, да, в Ютубе вы можете это все все как бы сказать, подучить, научиться, прислушаться. И я просто рекомендую это, на это обратить внимание. Так как у нас, вот я говорю, это самая как бы больная тема у нас, что нас, нам, нас научили, как зарабатывать, То есть, если ты в школе работаешь, да, ты при на определенную зарплату садишься, или где-то вы, где-то служащие есть, да, или где-то так скажем, даже предприниматели есть, у меня вот приходят ИП, ИПшники, да, или приходят люди, которые в банке работают, они на ставку, на зарплату работают, да, то есть конкретно научили зарабатывать, просто зарабатывать деньги. Но как дальше с этими деньгами что делать, нас не научили. Вот вся вся беда в этом. То есть получается, мы собираем, мы зарплату получаем, потом мы не знаем, что делать, начинаем тратить. То есть Терять. Если мы научимся, что делать с этими деньгами, а здесь у нас в нашем проекте есть таких несколько проектов, которые можно сделать пассивный доход. Вот. Теперь вот от 20%, вот это, это, я думаю, донесла до да, момент. Вот эти до 20%, в которые я говорю, инструменты, это есть, вот как бы сказать, первые из них, это инвестиции. Научиться быть инвестором, то есть дисциплина, культуру инвестора нужно к себе включить инвестора, научиться. Так как мы вот, занимаемся а, в компании криптосообщества, и нам дает компания а, делать пассивный доход, да, вот то есть получать собирать веки, а, изучать, куда мы это очень хорошая, хорошая, как бы сказать, нам возможность для того, чтобы свои финансовые, как бы, посеет зерна, которые они взрастут. Конечно, если, как бы, посадить яблони, да, в основном, как у нас отношения, вот то, которое я вижу в нашем в городе, да, как, когда общаюсь с людьми, я вижу, насколько вот, этой грамотности не хватает. То есть они думают, как, что мы ну, вот положили деньги, через месяц, через два, вот давайте уже доход. Ну, как бы сказать, конечно, очень много проектов такие, которые нас разбаловали. Если по сути, я объясняю так, так как я тоже являюсь, являюсь, так скажем, во всех проектах я как инвестор, как активно и пассивно, у меня есть активы свои, да, я объясняю своей команде. Вот, например, вы посадили посадили яблоню яблоко, да, яблоневое яблоко. И посадили, вы же не будете крести и говорить, давай деньги, давай деньги". Вам нужно определенное, получать внимание уделить, да, там подпичковать, потом какие-то удобрения, и потом вы ждете 4-5 лет, потом она дает плоды, да, и потом дальше уже укрепляется. Здесь тоже с инвестициями точно так же нужно, как бы сказать, относиться и то есть к себе себе вот этого как бы инвестора своего, вот, воспитать инвестора, хотя у нас это очень, как бы сказать, в этом хромает у нас. И финансовая грамотность обязательно необходимо населению, как бы сказать, пояснение того, чтобы отношение к деньгам улучшилось, и, было, и человек был гармоничен со своими, закрыл все свои финансовые потребности, и вышел на новый уровень и был как бы достигал своей цели или желаний. Вот. Теперь, что еще? Вот я говорю, что первая проблема это 90% людей, которые у нас финансы, грамм совсем абсолютно некуда, у нас культуры вообще нет и, и этому всего в школе не учат. И еще один такой момент, это самое очень важно, что мы себя человек сам себя не ценит. То есть что это такое, как ценить? То есть я говорю, любую прибыль, которую вы пришли, любая прибыль, которую вам пришла, заплатите самому себе. Это самое, самый первый, так сказать, правило, которое вы, если вы даже вы заработали, вам пришла зарплата, заплатите первые десятину или хотя бы, если у вас вообще не хватает хотя бы 1% самому любимому заплатите и начните как бы, привычку эту как бы, развивать, заплатите любой доход, любой какой бы доход не пришел, 10% себе заплатите себя за то, что вы есть. Потому что ваши вот эти руки, ноги, вот это все глаза, они, они к вам сказать, скажут, они же служат вам 24 часа благодарность не того, что как я говорю, как ты любишь себя, а, то есть у меня говорят, ну пошла я сделала прическу, да, сделал наклеила там ресницы, я же люблю себя, это совсем не это совсем не то, вот мне говорят вот, хорошо, тогда поговорите своими руками, поговорите глазами, поговорите вот, умом, головой, сердцем, что она скажет, она там много чего скажет, понимаете? И если, как бы сказать, как источник энергии, это же вы сами, то есть мы сами, да, источник энергии, мы же добываем деньги, да, то есть мы как бы, на работу идем отработали, и потом в качестве вознаграждения мы материи получаем деньги, да. И вот эта материальная часть, только сделайте себе подарочек, хотя бы 10% откладывайте, и вам будет, как бы сказать, состояние у вас удовлетворяться будет. Ее не надо тратить вообще. Первое, что хорошо, я говорю, откладывайте, да, вот как я в тренерстве я наставничество прохожу. И первое слово ⁇ говорит, куда я хочу, куда я мне потратить. То есть получается, что это получается? Человек сразу же, даже если себе откладывает, у него привычка ее потратить. Откуда деньги соберут? То есть, вот, видите, как все это связано друг с другом. То есть это вот психология 80%, да, нужно разобраться. То есть нужно будет а, сохранить, я говорю, никуда тратить не надо, сохранять и приумножать, Сохраняй и приумножать. То есть получается, вы откладываете, найдите такой инструмент, который эти денежки вы делать. Ну, в нашем проекте, вот века, это предоставляет. Здесь очень много есть такие возможности, начиная с 10 долларов хотя бы начать инвестировать свою свою энергию. И это все, чтобы это заработало. А, следующая тема вот разновидности инвестиций. Инвестиции бывают трех видов. И если вы будете это понимать и различать, вы немного будете понимать, куда идти. как не бы, то, что ну, мы, если это, грубо выразилось, что как бы, говорят, что это... Ну, короче, мы, да? разновидности инвестиций. То есть первое, если мы это будем различать и видеть, что нам предлагают какие проекты, мы будем осознанно идти и все просчитывать, узнавать о чем, потому что все денежки, которые я говорю, 10% откладывайте вот маленькую сутчасть, и вот эти свободные деньги, вы начинаете уже думать, а вот с этого момента я вот эти свободные деньги, да, как мне его преувеличить, то есть сделать больше посадить такой огород, чтобы мне больше придало урожая. Вот. Вот это самая-самая как бы задача. Если вы это решите в голове, вы будете такой супер молодец. Понимаете? Будете гордиться сам. Гордиться, что вы это решили. Эту проблему. не незаемными деньгами. ни кого там да, взять. Это, это все не то. Потому что человек в состоянии, он сам себе врать не может. По сути, дела, срать не может тогда какие-то движения у него происходят, которые своего, вот этой конституции, вот этой, вот этой разум и душой, от которой конституция не приходит, да, я вам поверьте скажу, душа все равно сделает то, что она должна быть справедливость, будет справедливость. Хоть какой бы ум не обманывал, все равно душа все равно все сделает так, чтобы было справедливо, Понимаете? И нужно быть честны с самим собой. Если теперь давайте разновидности инвестиций подойдем, то есть первое а если вы ложите какую-то, находите, так сказать, низкорискованный проект, да, низкорискованный, то получается вам точно нужно понимать какой-то, эта доходность она дает от 1 до 10% или до 14% годовых. Понимаете? То есть в основном в среднем, в среднем это, это вот 6%, 4%, да, 10% бывает. Это в основном туда относятся банки, банковские депозиты, депозитарии, да, там облигации относятся, потом страховые компании, вот все туда относятся, инвестиционные компании, которые уже давно работают, вот все это туда относится, это долгосрок. Вы туда можете положить какую-то определенную часть денег, да, сбережения, и вы точно будете спокойно, так скажем, знать, что у вас идет она как бы вот до 10% это, это долгосрок. На 10-15 лет. Так в основном делают люди, которые распределяют своими деньгами правильно. Теперь есть второй момент. Так как иногда мы, так как люди, иногда мы соблазняемся, на, хотим побольше процентов. И в таком формате есть еще такой второй вид инвестиций это средний срок. Средний срок начинаются среднесрочные депозиты. Они начинаются, как обычно, с 15% да, до 100%, ну, где-то ну, до 80% годовых это а, вот такие проекты есть, которые будут давать доходность. В нашем проекте, например, это тоже здесь у нас получается средний срок, потому что есть добыча стейкинга райда. да, там у нас 50%, 70%, 60%, вот такие у нас есть, как бы сказать, проекты. Вот нужно будет отличать с чем? Мы не говорим там рост монет, да, она будет монета, еще она большие иксы даст. Но, но когда, но когда вы, как бы сказать, понимая на то, что, например, если 10,90 мы ложим на райда на 300 долларов там скажем райда 20 райда да в год вы точно будете знать что она в год вам до будет до будет 50 процентов это получать 10 райда то есть нужно будет осознавать вот ваши 50 процентов это вот среднесрочный проект а третий вид это краткосрочный, быстрый это это если ты успел положил и вытащил а они в основном дают такие, они долго когда сильно не живут, эти проекты. Это, можно сказать, относиться к хайпам. Слово хайп это если его, как бы сказать, взять перевод, это называется высокорискованные проекты. Называется хайп. Высокорискованный. То есть сам человек осознавать будет, просчитывать будет, да, и они дают обычно 1%, 2% в день. Ну, то есть в месяц могут 30 процентов 40 процентов дать да вот и то есть э, здесь уж очень риск очень тоже большой это э, как бы сказать, высокорискованные проекты есть такой вот можете различать таким как можно будет э, как бы сказать из денег делать деньги иногда мы можем рискнуть да, на месяц на два или на полгода э, какую-то часть взять да вот взять сто процентов вы поставили например на э, долгосрок на 15 лет да, и оттуда взять какую-то часть, например, 20%, вот сколько со 100%, 2, кредитное так плечо называется, там, вы можете, в страховых компаниях обычно такое бывает, что там вы можете кредит взять в этом же инвестиционном фонде, взять какую то 20%, да, и эти денежки положить или в средний срок, или в краткосрок. И когда вы, если в краткий срок, вы сделаете, вы из них делаете два раза там объем, например, да, там за месяц, за два, и опять положили в... Долгосрок. И вот таким образом можно будет вот эту машинку завести. Когда вот человек полностью по плану все поставить вот такие инвестиции, да, то есть получается, он уже решает свою задачу, как выйти на, на уровень выше, вот в этом плане, по, как бы, на уровень выше по финансовым своим запросам. Я обычно, как провожа, проводя игры по финансовой грамотности, потоку Это мы говорим, что вот это вот, как бы сказать, долг, кредиты, бы, бытовые вопросы, там как мы там еще, еще что у нас есть, квартплата, да, это все мы как бы бегаем, да, покупаем там нужные, ненужные вещи. Это получается, все это крыльсивный бегат. бегаем, бегаем в одном мы не понимаем, что делать. А вообще нужно будет загадывать первое, это цель поставить это мечту поставить, и потом, как к этой мечте подойти, нужно ставить планы, вот нужно определенный план. Когда этот план выполняется, то есть фокус направить на свои финансовые, вот эти вопросы, не финансовые, а мечте идти, нужно понять, что вы хотите. Если вы не понимаете, если человек совсем не понимает, что он хочет с этими деньгами, если даже будет миллион или там два миллиона будет, если он не понимает, что с ними делать, они уйдут куда-то, это однозначно. Это было и со мной, я видела, это я все весь прошла этот путь, и я почему это очень с уверенностью говорю, потому что когда я села и начала разбираться своим финансовыми, как бы сказать, кошельком, что у меня вообще есть, и очень много там увидела таких, как бы, косяков, да. Вот в третьем слайде, если сказать, вот по поводу инвестиций, понятно, да, давайте... И чтобы я лекцию, как бы сказать, была в таком формате, в веселом формате, вы можете обратную связь дать, если вы слушаете. И если понятно, непонятно, можете вопрос задавать. А -а -а. Ну что, по инвестициям как-то дала картину понимания или была полезная информация? Можете какую-нибудь обратную связь дать. Нашей казахская аудитория у нас все понятно, немножко стеснительные, у нас все понятно. Я вот вышла в русскую аудиторию, хочу посмотреть русскоязычную аудиторию, извиняюсь, да, посмотреть, как здесь дела. Спасибо, спасибо, все понятно, да. Так, теперь вот формула богатств то есть получается, ну, нам нужно первое взять, сесть, просто сесть, взять бланк, написать доходы, написать расходы, это очень важно, потому как вот это сесть за стол, я признаюсь сама, лет где-то 8 лет тому назад, вот сесть за стол и взять бланк, вот так написать, вот так написать доходы и расходы, мне было очень тяжело. Потому что, во-первых, у меня в голове было, я все знаю, я все знаю, это мои деньги, а вот так взять, написать и увидеть своими глазами, да. Это мне было очень тяжело, потому что я отговаривала себя, убегала от этого, и в один прекрасный день я просто взяла себя за штирку вот так, да, и сказала сядь, разговаривай с самим собой, сядь и напиши. И вот я очень тяжело было написать доходы. Доходы это хорошо сразу же зарплаты пишешь, все таки так. на тот момент я а, работала с бухгалтером и а, очень было так сказать весело. Да? Потом вот за последние пять 6 лет, когда я нашла свое предназначение, то это было, это вообще здорово. Вот и вот тогда на тот момент, когда я вот себе сказала, считать чужие деньги, как я работала бухгалтером, я умею там как компании доход какой, какие расходы, но вот считать свои деньги, свои кошельки, это почему-то очень тяжело. Я сама вот прошла и как бы заставляла себя вот этим моментом, как приступить и взять ответственность за свои, за свои деньги, за свой пошлок. Легче было взять кредит, легче было пойти и решить, как бы перезанять, легче Вот как-то это было легче, ну как-то это легче, да. Но сесть и как бы в правде глаза пойти мне было очень тяжело. И значит я села и начала на листе просто вот так статью доходов и статью расходов написал все полностью за месяц какие у меня расходы там начиная коммуналки проезды обеды все все все продукты сколько на детей уходит сколько одежды уходит вот это все я прописала и посмотрела. естественно когда я посмотрела у меня было как бы сказать, состояние банкротства то есть у меня доходы отнимала то есть зарплата отнимаю доходы, расходы, и у меня получалось, что я еще в долгу. Это состояние банкротства. Банкротство нужно будет осознать. Куда это я посмотрела? То есть у меня расходы больше превышают доходы. Это состояние банкротства. Что я думала, что я могу из этого сделать? Во-первых, я посмотрела статью расходов. Все минимизировала. Все, все минимизировала. Если у меня были на вот этих телефонах, да, вот на сотках 4-5 как бы сказать, сим-карт, и у меня еще дома Wi-Fi, у каждого ребенка по два номера, у меня три номера, у меня уходило очень было, как бы на связь, очень ни о чем было. Я посмотрела, я там сократила, сократила. Потом пошла вот этот телефон, все услуги убрала оставила только интернет. Вот эти все мелочи, мелочи очень важно. То есть получается, сокращая все ненужные, то есть всякую всячину, я сокращая, да, я себе увидела вот этот, как бы сказать, тот расход, который не уходит, тот, как бы сказать, ту дету, которая уходит никуда, да, начала это фиксировать и смотреть и контролировать свои финансы. Потом я задалась вопрос, а что еще я могу, да? Что, какие я могу, кроме бухгалтеров, я что еще могу? И я начала уже включаться, и искать, у меня инвестиционные проекты очень меня как бы, нравились, да, и я занималась, у меня и другие проекты есть, да, но на это я не обращала внимания, потому что зачем мне очень было важно просто быть там. Понимаете, вот иногда вот быть там, не то, чтобы заработать, не то, что там, ну, а просто быть непонятное, да? Ни о чем. То есть цели, конкретной цели нет, конкретные, как бы сказать, видения нету, конкретной цифры нету. Куда и о чем? Вот это очень важно. На тот момент, как бы сказать, и понимаешь, и не понимаешь, но когда ты осознанно уже понимаешь, зачем тебе эти деньги нужны, для чего тебе нужно, сколько тебе нужно, вот тогда начинается уже расширяться и получаться возможности, открываются. Ты уже осознанно, осознанно начинаешь свою энергию, деньги – это же энергия, а откуда эта энергия идет? От меня. Если я, айгуль, буду, будут деньги. Понимаете, я зарабатываю, я начинаю вырабатывать, я думаю, что-то произвожу, что-то говорю, будут деньги. То есть я источник энергии. Если я разбрасываю свои энергии, не откуда, да, там, а, вопрос я задала себе, айгуль, зачем тебе, я себе, я сама с собой разговариваю, я говорю, айгуль, зачем тебе деньги? У меня первый вопрос вышел. Нужно отдать. Нужно кому-то отдать. И первый кто это это, это менеджер банка. Понимаете, вот у меня вот так сюда дошло. И я, это было для меня такое осознание, что сам себе враг. Я спрашивала конкретно, а я думаю, зачем тебе кредит? Вот, зачем тебе кредит? Мне первый ответ пишет, нужно же отдать. Я вспомнила тот момент, когда я а, только начинала работать и у меня были деньги, а, первая зарплата. да а, там. И я... Ходила девчонкам, когда мы молодые были, я говорю, девочки, заберите мне деньги. Мне и так-то все хватает. А потом вы мне отдадите. Когда, когда не подадите. Мне, знаете, когда забирали большими, отдавали мне кусками. Потому что я так уже намерение поставила. Я посеяла, что когда-нибудь вы мне отдадите. То есть я свою энергию не ценю. Вот это нужно поднять, поднять. И вот это свою ценность поднять. Это очень-очень важно. Вот я рекомендую, возьмите просто, напишите доходы и расходы, да, и посмотрите реальную картину. Если вы банкрот, ну, признайте себе, что вы банкрот. Банкрот, то есть получается доход превышает, о, расходы превышают доход. Вот. Есть вторая стадия такое, как бы, поведение человека, когда он, да, мы услышали заплати себе сам, и мы, как бы сказать, доход минус расход, и тютельку в тутечку ноль уход тоже нулевой, да то есть состояние непонятно из чего я буду деньги делать это тоже нужно контролировать и посмотреть какие расходы куда уйдут. в основном когда я консультирую да там в основном приходят осознают что у них выходит на, на пиво уходит на всякую всячину на пантерсы выходит я говорю ну пантерсы вы можете это взять и пеленки взять приобрести да там и как бы сказать не папис покупать а немножко так усилия сделать постирать и сохранить сколько денег не сохранить да? это тоже один из как бы выходов того что ты начинаешь контролировать свои вот эти финансы где-то где-то начинаешь расходы уменьшать расходы уменьшать. вот эта часть вот, мы упускаем вот эту часть и еще один такой момент когда расходы мы берем да мы не учитываем как вы бы думаете, все маленькие детали, потому что мы когда говорим доход, вот, например, у нас в казахстане это будет зарплата, да, там в семье мы говорим, вот я спрашиваю, сколько у тебя зарплат? Говорит, ну 500 тысяч, да, о, мы сразу на фокус на 500 тысяч, а, и думаем, о, классно у тебя зарплата, там все, ты супер, а мы расходы-то не берем, а может у нее расходы 600 тысяч с кредитами, с... Там, там, на машину кредит, на ипотеку кредит. И получается 600 тысяч, если расходы, то есть, получается, он еще и удобно шел. И какая-то, там как бы сказать, какая там зарплата, это вообще ничего, ни о чем. не нужно это очень сильно осознать. Это осознание очень, так сказать, такая вещь. Понять и принять это две разные вещи. Понимаю я головой, принимаю, но и не принимаю. Вот это принятие это осознание, есть осознание. Когда вы осознаете, вот еще у вас глаза так расширяются вот Сразу посмотрите все. И что рекомендую третье, третье, как бы сказать, состояние человека и... то, что, например, доходы, если у вас хотя бы доход, минус расход, и у вас там появляется дельта, да, маленькая дельта, прибыль. Вот на бухгалтерском скажите, прибыль. Прибыль, да? Чистая прибыль. Доходы, минус расходы и прибыль. Вы еще себе и заплатите 10%. Да, вот это прибыль. И вы начинаете... Копить, копить, копить, копить, бац, и вот накопили, и бац, вы купили машину, или бац, купили чудо. У вас опять ноль. То есть опять вы пришли к состоянию бедности. Э -э вот как-то так. Нужно <с> это <зар ou> понимать. Но если вы свою вот хотелку немножко приостановите, да, и э зададите вопрос, чтобы мне доходы, минус расходы, вот я формулу богатства и говорю, доход минус расход, да? у вас этот это дельта, вот эту дельту, вот эту дельту, да? взяли, нашли пассивный доход, из этого пассивного дохода сделали денежки, да? и, и вот эти денежки, которые у вот это мы можем и на каждую вашу, как сказать, каждую вашу отделку. вот. Если вот формула богатства заключается в этом, то есть нужно находить пассивный доход, который без вашего участия будет приносить закрывать все ваши расходы. Когда все ваши потребности, вот эти месячные расходы у вас будет пассивный доход перекрывать, вы уже, как бы сказать, на такой скоростной дорожке, на финансовый пути или как бы свободе уже ускоряется. И ваше желание уже больше, больше вы уже состоянии у вас будет уже больше позитива, как бы сказать, вот самое главное вот эта вот задача, вот вся, как бы если человек внутри вот этого разберется в самом себе, она да, сделает уборку в голове, и потом у него начинаются уже потоки открываться, да, и возможности открываться, и у него будет видение, куда вообще идет, куда он вкладывается. У нас в вот, основном мы вкладываемся, там вкладывается у нас, и не знает, куда вкладывается если там мало начислили готов мало я говорю ну, мало положил мало получил здесь что вот, как бы, в этом плане да бывают такие тоже, как бы сказать, партнеры и вот смотрите по пассивному доходу сейчас у нас очень хорошая возможность потому что и на бирже и на проекты и на бирже очень хорошая цена по веку да например сейчас у нас немножко просадка была, потом поднялся, сейчас немножко тоже хорошая возможность закупиться и райда, и веки, да, потому что планы у Искандер Хасану очень большие, амбициозные, громадные, да, мы поддержим, мы видим, как вся команда старается, и здесь у нас такие есть возможности, дает по проектам, вот, вы сами знаете, Вертолетким профит сейчас очень хороший бинар у нас идет, то есть трива два в одном, так скажем, даже или три в одном. Ты ставишь на этот, как бы сказать, приобретаешь портфель, ставишь на как на получение дохода 0,8 процента, да, на примерах просто маленький даю, на, на пассивный доход, да. 220 дней. Потом, если вы приобретаете лицензию и приглашаете людей, тоже оттуда можно получить бонусы, до да? Плюс, если вы у вас то, что у вас доход пришел и вы поставить можете на стеке Вот получается три в одном. Во все везде можно, как бы сказать, увеличить вот, а, свои доходы, да? а, 1090 очень классный проект тоже получается. Его изначально, как бы сказать когда мы запускали этот проект 1090, как бы я увидела, какую возможность поставить можно на стейкинг. Да? Многих у нас людей испугало, как бы очень можно признать, но когда мы раскрыли полностью его ценность, этого проекта, люди опять начали инвестировать, открывать 1090, очень такой хороший инвестиционный, так сказать, можно на стейкинг поставить и добывать райда вообще очень хорошие возможности. Профит вот, профи вообще классный, потому что с прошлого года он такие киевцы Это тоже так высоко, высоко рискованный проект, так скажем, потому что он один процент в день давал нам а, доходность. И еще плюс реферальной ссылки давалось. Очень. Годом Ратье это вообще классно. Сейчас у нас деление идет, поздравляю всех, кто а, в делении. Сейчас в бизнес гамаке у нас делится, да. И вот, получается, попадают на, нам дивиденды. Вот они, пассивные доходы. Век авто супер. Век так скажем, вообще там у меня там 7 или 8 депозитов создана тоже. Как бы сказать, в моей семье не ущерб. Да? Я ту, которую часть, которая у меня была, свободных денег, я инвестировала. И потихонечку, начиная изучая, то, что также шагом нам э, э, э, искандер казан э, нам нам э, как бы рекомендует мы и делаем инвестируем э, приобретаем инвестируем приобретаем получаем ставим и мы увеличиваем пакет очень хорошая возможность. coin galaxy coin galaxy конечно там тоже есть свои прибыльные да там тоже есть акции можно приобретать Много а, ну, это, об этом не говорят но есть, оказывается, такая возможность, я вот последний только в времени узнала. И Ride, в Ride точно так же как в Голденрайде, золотое сечение, можно до 40 тысяч процентов получить прибыль с одной ячейки. Это очень-очень как бы сказать вкусное предложение, потому что из всех проектов 40 тысяч процентов, да, это невероятная, очень благородное, как бы сказать, депозитарию так скажем прибыльность которая дает это еще, еще не считая реферальных программ реферальных бонусов это вообще как бы сказать очень интересно вот так. даже здесь смотрите если даже не копите не докопите смотрите даже если вы же работаете даже где-то вы работаете хоть заработали хоть, ну, я не знаю, хоть пять тысяч тенге, хоть ну возьмите 10%, откладите, просто начните эту привычку. Хоть одну тенгушку, хоть один рубль, откладите себе своему любимому. Вы посмотрите свое ощущение. свое ощущение. Во-первых, потому что вы будете уже понимать, сколько вы вообще стоите. Когда человек не понимает, сколько он стоит, его другие заценят комплект. Я вас уверяю. Потому что у нас не такие времена идут. Кто-то уже не ценит самого себя. Нас уже другие ценят. Да? Вот. вот искусство из денег делать деньги. Я о чем хочу сама, вот, вот эти проекты наши. Они дают нам возможность. Здесь классное терпение. Понять вообще, из чего вы состоите. Психология ваших денег понять, блоками поработать, своим позитивом поработать нужно будет, внутреннее состояние принятия. Иногда у меня, когда играют на игре, я очень вижу там, даже сколько аффирмаций говорите, сколько медитаций, но на практике, когда выявляем, вижу состояние человека непринятия денег, больших денег, он дрожит, он не может считать, он путается, у него голова, полностью закрывается, не может считать вообще ступористой. Это непринятие больших денег. Когда он начинает это ощущать, у него восприятие, потому что в голове не вмещается. У него вмещается только 100 тысяч и все. Дальше у него 200 тысяч не вмещается. Лишние деньги не вмещаются в голове, как чья же проблема, чья же, как сказать, кто виноват. Нужно разобраться как это вместить, понять и почувствовать, тогда вот, у вас разрешаться будет этим, вы будет возможности, и вы будете понимать, что делать. Нужно понять, кто вы, из чего состоите, ваша ценность, поговорите с самим собой. Это очень-очень важно. Вот я говорю, 80% это психология К сожалению, нас это не научили. К сожалению, сейчас это все уходит куда-то, да. Ну, то есть, получается, у нас цена обесценивается. Э эмоциональный интеллект, это сейчас очень важно, оно дефицитно, Эмоциональный интеллект. Emotion. Emotion. Интеллект. Вот. эй Не iq, Не iq, Мы сейчас такие умные. Мы все такие знаете. Вообще, сказать, не все знаете, знаете. Но тогда почему мы в таком состоянии? в частном состоянии или в счастливом состоянии или недовольном состоянии почему если мы такие счастливы потому что у нас есть эти у них в порядке эмоциональный интеллект вот. и если вот эти используя эти инструменты можно будет и деньги деньги день делать деньги делать это вообще очень хорошая возможность то есть получается самая решаемая задача наша задача если мы научимся вот этому искусству, то есть сейчас нам дают такую возможность, и Golden а, Райдо, и 290, и WebToken Profit, и АвтоВикин, да, вот эти из денег сделать То есть вы вложили и реинвестируете, и сделаете, эти как бы сказать, и вы какую-то часть можете вывести на всякие как бы, расходы, да, на жили-были, так скажем. И остальную часть вы опять реинвестируете и увеличиваете. Так живут в основном очень большие богатые люди, которые можно очень всему научиться. Можно из всякого, из, из маленьких денег делать большие деньги. В нашем проекте это, возможность дается Хотя бы с 10 долларов, если даже начнете. И дальше по активности, по вашему отношению, людьми, соединяете с другим людям, да? Вы как реферальный бонус, можете увеличить или реинвестировать, то есть увеличить пакет, таким образом. Очень много а, больших, больших э, есть возможности, способы, как сделать вот это искусство из маленьких денег сделать делать большие деньги. То есть посадить дерево маленькое, и чтобы оно выросло, поливать, реинвестировать, приглашаете. Вот. Сейчас у нас такое сообщество дает такую возможность. Не ну, упустите, потому как век сейчас очень в хорошей позиции можно приобретать и увеличивать после конференции вот, 28 да, октября будут большие изменения, так что вот что я хотела сказать, уже целый час прошел, вот хотела эту мысль донести. Если есть вопросы, задавайте. Если вам такие темы интересны, мы можем дальше провести, согласовать с администрацией. Вот этим профит, и как вот там скажу. и дальше тоже также проводить другие темы, если будет интересно. Есть вопросы? Всем все понятно? Я думаю, какую-то мысль донесла. Так, самое главное, очень, вот, просто научить себе, заплатите себе самому. Первое, заплатить себе хотя бы 10%. Как вы начнете это делать, у вас все классно пойдет. Спасибо большое, благодарю всех за участие, за то, что вы есть, всем процветания и финансовой грамотности развивайте. Всем, всем до свидания, продуктивного дня.